Да. Пускай то нахуй да улетает. надо было палатку Сюда на весь день приедем еще бы кого-нибудь взять чтоб уху сварить да? вот так на льду спокойно было бы тушиться заразу даже не и не клевал это маленькие блин долго да? А крупненькие даже так маленький он соп и пошел чтобы у него никто не забрал понимаешь ну а это так, так нежный нежненько, нежненько. конечно это знаешь что у него никто не отберет